Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я социолог, это означает, что я не смогу ответить на вопрос, какую форму имеет Земля сегодня. То есть сразу могу сказать, что это точно. Не, вы никак не узнаете больше о геометрии, физике или астрофизике. Но я хотел бы спросить сначала, насколько я социолог, я все время задаю вопросы, больше, чем отвечаю. Кто слышал про передовое научное утверждение, что Земля плоская? А кто знает хотя бы одно доказательство, предполагаемое сторонниками, почему она плоская, и почему не считать это откровенным бредом? Угу. Чем ближе, тем больше таких людей. Если поближе сели, чтобы дотянуться, то ли, то ли, в принципе, вы интересуетесь больше всем таким. Я тоже такое люблю Все. Вот, значит, Цель задач, которую я перед собой ставлю — размышлять. Как это, кто эти люди, которые в 2019 году разделяют убеждения? Я беру этот пример случайно. В общем, мы, я знаю, наверняка говорили о гомеопатах. Да, говорили вчера о гомеопатах? Ну, не проходит дня, чтобы не говорить о гомеопатах. Есть, просто группа, которую я беру, сторонники плоской земли, она интереснее, потому что уровень аргументации и тематика находится как-то в какой-то опасно-смешной и в то же время неожиданно интересной зоне. Она далека от моего понимания как обычного гражданина, то есть те, кто на самом деле не изучал астрофизику в школе, в общем-то кроме глобуса в школе и полета Гагарина, честно говоря, больше ничего всерьез не могли бы привести в качестве доказательств. Ну еще путешествие Могила вот я вспоминаю свою школу, ну, ну и все. А на стороне сторонника плоской земли огромный арсенал разных интересных роликов, книг, конференций. И об этой теме мы поговорим. Но меня скорее интересует даже подводка. То есть задача стоит в том, чтобы на секунду поставить себя на роль того человека, на место того человека, который в 2019 году вышел бы сюда и утверждал бы, что земля плоская, и приводил бы пример, доказательства. Более того, тратил бы на это свободное время, занимался бы этим за свой счет. То есть нет никакого способа заработать на этой теме, пока крайней мере, в России. Эта тема, скорее, затратная, инвести, инвести, инвестирующая. То есть эти люди, они волонтеры, они подвижники. Более того, я постараюсь рассказать, что это подвижники науки, а не чего-то другого. По крайней мере, их глазами это выглядит как настоящая попытка заниматься наукой, быть скептиком, сомневаться. Скептик уже сомневается. Вот, собственно, они скептики до конца. Я немножко так заостряю аргумент, да, чтобы вместо хейтерства мы занялись попыткой понимания этой группы, потому что это будет способствовать, на самом деле, и развитию той группы, которая считает себя сторонником настоящей доказанной науки. То есть вот преодоление некоторых проблем коммуникационных связано именно с проблемами понимания. Вообще, я занимаюсь салогами научных коммуникаций, и надо сказать, что эта сфера нужна сразу многим людям. Во-первых, она нужна науке, которая борется, борется, да никак не может победить. И чем больше она борется, тем иногда меньше побеждает. Бывают обратные эффекты. Это очень важно для общества, которое находится на границе. Ну, общество, например, это те, кто читают Википедию и, или пишут в ней. Ну, чаще всего читают. Есть такой даже мем в школе «Помоги мне, Вика». То есть когда ты что-то не знаешь, что Вика, то есть Википедия в народе, должна ответить на любой этот вопрос. И понятно, что внутри Вики много разных Системы убеждений, верований переплетены так, так иногда риторически незаметно, что разобраться, что именно зачитаешь, учитывая, что ты не видишь авторства, ты не видишь ссылки, ты не видишь внутренней истории борьбы за эту правку, внесение правки, отмена, повторное внесение, закрытие. То есть это сложнейшая такая микрополитика, невидимая внешнему взгляду. Раньше было очень просто, была большая советская энциклопедия, у нее был коллектив авторов, у статьи был автор и в случае чего-то мог предъявить претензии к этому автору, если там было бы что-то не так. Теперь ситуация другая. И вот, э, должен сказать, что наука и критическое мышление в современной ситуации, э, говоря об обычном человеке, э, э, это немножко несочетаемые вещи. То есть я хотел просто уточ у, у, у, у, у, у, уточнить позицию, взгляд социологии, что наука — это профессия, это совершенно Академическое занятие — это некоторая необходимость дисциплинирующая, это коллективная ответственность, это подчинение коллективным правилам, это согласие, это, это попытка получить у коллектива признание, то есть получить степень научную в виде признания, то есть за себя голосуют, и по числу голосов определяют, ученые ты или нет. То есть социальный механизм для науки как процесса является основным. И это совершенно не, не сочетается с требованиями критического мышления. Ну, Мне кажется, многие из нас, наверное, закончили университет, и кто-то кто наверняка был даже в аспирантуре, мое предположение. Вы помните последний момент, когда вас стимулировали критически мыслить, публично или коллективно? Я помню массу примеров, когда за это могли ругать, наказывать, санкционировать. То есть критическое мышление, сомнение, оно в науке существует, но называется организованный скептицизм. Роберт Мертон считал, что это один из четырех управляющих наук императивов, но организованный скептицизм — это например, позиция рецензента, который организованно, то есть ему за это платят, должен вас ругать в течение 5 минут, там высказать три негативных фактора, соображения, а потом сказать, впрочем, это не отменяет позитивных сторон работы, она заслуживает, безусловно, защиты, да, или соответствует оценке 5. Это такой организованный скептицизм, который, в общем, работает не как личная инициатива, то есть это не рациональное мышление, это позиция, ролевая позиция, такая академическая БДСМ-игра, если хотите, когда кому-то с кафедры придется быть рецензентом, хотя предыдущие четыре года или пять лет это был любимый преподаватель, но следующие 10 минут это будет такая сволочь, которая будет как бы гадости говорить, а потом на банкете все починится, все вернется и опять будут нежличностные отношения, потому что это же будущее, аспирант растет, То есть это, это, это, это некоторая игра в скепсис, это не настоящий скепсис, не до конца. Когда те, кто приходят в науку со стороны, то, что иногда сейчас мы называем после Питера Брокса «popular science», то есть это как бы science, но происходит вне стен лабораторий, когда люди, например, топят, я буду использовать сленговое выражение, за доказательную медицину, но не врачи. Наверняка вы таких знаете. Более того, такие именно и топят обычно в инстаграмах, в блогах. За физику топят не физики, а люди которые считают своей заработой топить за нее, то есть бороться, пропагандировать, агитировать, то есть продвигать. Они встречают ожидания со стороны общества, где наука ассоциируется с творчеством. И на самом деле в некоторых областях знаний все еще можно увидеть признаки творчества, в некоторых технически таких сложных, специализированных областях, наверное, творчество совсем за горизонтом, мне кажется, Такая уже неуловимая мечта о творчестве. Например, в социологии все в порядке, поскольку статья может быть написана одним автором, этот автор может быть вполне себе таким креатором, творцом, он может работать с метафорами, придумывать, создавать, подбирать модель, проверять ее. Это вполне себе творчество. Есть это два разных напряжения то есть два разных подхода, две разные игры. и поэтому когда мы будем анализировать паранауку чуть позже, мы будем замечать, что мы иногда к ней относимся с позицией дисциплины, а люди, занимающиеся этим, например, народной гомеопатией, да, если так можно выразиться, или там, поддерживаясь плоскую землю, они движимы мотивом творчества, свободы и понимают свое право заниматься наукой, размышлять, например, о плоской земле как неотъемлемое гражданское право. Это очень, на самом деле, важнейшая, важнейшая вещь, потому что Вообще, ну мы сейчас поговорим, можно ли наказать за паранауку, можно ли запретить людям, может ли общество решить считать какое-то убеждение общественно опасным, ну, например, сопоставимым, не знаю, там с наркотиком, и запретить хранение, распространение книг, статей, или там арестовывать за публикации в ВКонтакте сообщений, значит, пропагандирующих, распространяющих там, гомеопатию несовершеннолетних, да, я так перефразирую известные законы. Это, кстати, не смешной аргумент, он слышится, он редко, но слышится, я сам его несколько раз слышал в аудиториях, когда, в общем, кроме говоря, надо сажать. И вот, собственно, поразмышляем, надо и кого. Постановка проблемы. значит, Как я предлагаю рассматривать такого рода людей не в изоляции, то есть вот этот дискурс о когнитивных отклонениях, который очень распространен на самом деле, он начал распространяться ещё в XIX веке. Это попытка э, успокоить себя, назвав всех, кто думает по-другому, когнитивно ну, недоразвитыми, чего уж тут стесняться. Ну, плоская земля ха — ха-ха-ха, Ну понятно, кто эти люди, ну, очевидно, да? Хотя мы, кстати, ничего не знаем. Ну Правда, у нас нет никакой статистики для того, чтобы утверждать, что у них там низкое уровне образования, я потом покажу несколько примеров, и вы увидите, что у них высочайший у некоторых них уровень образования, который позволяет им говорить о тех аргументах, которые они используют. Это вовсе не три кита и черепах, как я раньше думал. То есть это люди нерелигиозные, они берут антирелигиозные. Они абсолютно сцентисты до конца, до мозга костей. То есть это настолько сцентисты, что Карл Поппер посчитал бы их своими идеалами. Это люди, борющиеся совсем, включая академическую, рутинизированную научную индустрию, отставшую от передовых требований и так далее. Значит, сообщество знания — это выражение, которое мне нравится, потому что оно неоценочное. То есть назвать это там сектой, группой, бандой, ну, бандой из антропологии, в смысле бэнд, то есть группа, имеющая там вожака, это неправильно, потому что это вовсе не… это редко, когда банды, это скорее сетевые распределенные сообщества, Людей, которые общаются в специальных информационных ресурсах, в сетях или блогах для плоской земли. Кстати, таким каналом является YouTube, где на одном из каналов несколько тысяч, сотен тысяч, на самом деле, иногда бывает просмотров. И это не просто канал, это начало, потому что дальше эти люди объединяются уже в прямые межличностные общения, собираются в группы, которые проводят уже эксперименты. То есть начинается все с того, что сообщество знания оформляет ядерное убеждение, то есть основные вещи, которые люди разделяют, и идет динамика. Причем сообщество бывает разной плотности и разной степени ротации. Некоторые знания очень... То есть такое слово хорошее, токсичное, да, вы знаете, такое, такое эмоциональное отношение. То есть ты вот что-то, вот в 19 веке, например, такая теория Ламбрауза, теория преступной личности была очень токсичная. То есть вот, узнав однажды, что есть по, по черепу, да, можно определить преступные наклонности личности, и, например, ты подходишь к классификации под маньяка, довольно будет трудно вам на завтра об этом забыть. То есть это очень специфическая теория, которая цепляет тебя до тех пор, пока ты не разберешься. То есть ты не можешь заставить себя ее потом не помнить, развидеть, как говорят в интернете. Ты должен будешь решить когнитивно вопрос, что с этим делать. И тогда, собственно, сообщество знания собирается как группа людей, которые совместно это решают. Общую озабоченность делают такая терапевтическая, я бы сказал, группа. В принципе, когда-то на заре науки и наука так начиналась, например, невидимый колледж Мерсена в, в Европе, переписка между великими учеными, которые, которые тогда никто из них не был великим ученым. Все начинали с того, что занимались наукой, что называется, на добровольных основах. Один был военный, один был священник, а третий был государственный деятель. Я говорю про Мерсена, Декарта и Бекона. Это потом они стали висеть в этом здании в виде портретов. А тогда это были люди, над которыми тоже можно было бы сказать, что они занимаются не своим делом и не профессионально. Сообщество знания изучается по-разному. И... Чаще всего проводятся различия между научным сообществом, то есть академической культурой и околоакадемическими культурами. Только должен сразу сказать, что мы не будем я не буду рассматривать эзотерику, потому что под все-таки сообществами знаний я буду иметь в виду паранаучные сообщества. Разница в чем? Паранаучные сообщества все-таки причисляют себя к научному домену так вот скажем. Да? Эзотерические традиции, например, какие-нибудь теории кармы, ауры, вот такого рода группы, они просто не применяют научную терминологию и в этом смысле категорически себя противопоставляют научной традиции, относясь себя к другой восточной, альтернативной, древней традиции. Паранаучная и эзотерическая иногда путается в общественном сознании, как, например, гомеопатия и традиционная медицина. Вот разница такая же. Традиционная медицина, то есть травники да, они же не борются в открытом виде с доказательной медициной. Им, как бы ну, по большому счету, все равно. У них свой рынок, свой отдельный кластер они даже готовы были бы взаимодействовать, как это часто и получается в реальности. Реакция на гомеопатию в науке более сильна, потому что иммунитет науки сразу распознает близкого и опасного врага. То есть бабушка агафия с подорожником не является врагом Академии медицинских наук, которой уже нет. Именно бабушка есть, а Академии нет. А вот гомеопатия более, более, более сложный враг, потому что гомеопатия претендует на тот же самый уровень аргументации и ту же самую паству, на которую претендует и российская, раньше, каземицинских наук. В этом смысле мы будем говорить только о научной части паранауки. Значит, эти цифры, которые я здесь привожу на этом слайде, ну, это от бедности, это не про Россию и не про сегодняшний год, это американские данные. Дело в том, что у нас просто нет надежной статистики, которую я могу привести вам по российскому населению. Но, мне кажется, то, что вы видите, вас уже должно впечатлить. Допустим, это не в нашей стране, допустим, у нас страна читающая и гораздо лучше, намного. Я думаю, что у нас на самом деле довольно, довольно будут либо такие же данные, либо чуть хуже, с той лишь разницей, что в разных странах свои есть свои, свои убеждения. То есть, например, у нас общение с мертвыми. То есть Хэллоуин, да, и вот День мертвых и прочие такие чисто латиноамериканские праздники, не, не приняты. У нас есть свои аналоги, у нас есть свои более сильные там, всякие барабашки и прочие убеждения. Это говорит о том, что окружение, общественное окружение находится в общем-то. В том же состоянии, в котором мы находили его в 90-е годы. Кто помнит нибудь газету Speed-Info в Московском самолете, тогда замечательно мог написать статью: как там Осьминог съел отдыхающих на пляже в Анапе. Там, или, ну, в общем, там Ейти ловили в 90-е годы. Весь прямой эфир Первого канала был посвящен поискам Ейти. Были даже дети, родившиеся там, в эфирах, сидели и так далее, во время поисков. В общем, это означает, что довольно существенная часть населения может разделять разные крайне неожиданные для этой аудитории, наверное, убеждения. То есть внутри академии ситуация кажется гораздо лучше, кажется, что ну, все-таки победившее среднее образование, высочайший уровень людей, поступающих в высшеучебные заведения, постоянный контроль качества, контроль источников, ресурсов, то есть массовая научно-популярная деятельность. Тиражи книг упали, зато объем научных коммуникаций внутри интернета, внутри, так сказать, YouTube а просто колоссальный. И на этом фоне, на самом деле, до сих пор масса россиян относительно Земли и Солнца ошибается, кто вокруг чего крутится. Есть предположение, сколько россиян знают правильный ответ? По поводу Земли и Солнца. То есть придерживаются гелио-центрической модели Коперника. Ну, предположение, какая цифра? Правильно? Треть. Я вообще боялся на улицу выйти, если бы треть. Ну, слушайте, то есть 70% и, и, и как жить? А как они проголосуют на выборах? А, а, а как эти люди. Как вообще можно доверять таким людям, которые. Это я как бы объясняю общественную позицию. Да? То есть позиция просвещения в том, что должно быть 100%, потому что иначе это не квалификация, это брак, это брак в производстве, когнитивное нарушение, может быть, какая-то там нужна помощь экстренная там, и так далее. А, на самом деле, по данным все время по-разному, россиян, так сказать, по-разному отвечают, ну, около 30-40% ошибаются. И, в принципе, это все равно много. Это много, это больше, чем мы бы ожидали все таки в 2019 году обнаружить. А, в этом смысле научная грамотность, она... Может быть, и растет в некоторых измерениях, но эти измерения всегда происходят не вполне слогически верно. Научную грамотность мы меряем по школьному уровню ЕГЭ, по школьному образованию. Например, по логическим данным научно грамотным является тот, кто считает, что центр Земли горячий или что тектонические плиты Земли движутся. Это правильный ответ. И Таких россиян очень много. Россия первое место в мире по этому индексу удерживает. И последнее место в мире по ответу на вопрос, лечит ли антибиотики вирус. И не буду проверять вас. И правда ли, что гены отца определяют полребенка гены отца, а не матери. И вот на этих вопросах россияне всегда плохо отвечают. Но ну, больше половины отвечают правильно все равно, но скорее угадыванием так это не совсем научная грамотность. Это все таки результаты школьного образования, зависящие от компонента национальной школьной программы. Потому что у нас всегда физика была сильнее выражена, чем биология, а биология была лучше выражена в части там, членистоногих, ракообразных. И наверняка вы помните бензольные кольца, неорганическую химию. Я готов прямо сейчас там предложить вам тотальный диктант написать или графическую работу какую-нибудь. А вот в части, например, генетики, биологии ЗОЖа, Белки, жиры, углеводы и так далее. Это школьная программа как страдала, так и сейчас страдает, чем вызывает большой всплеск на рынке, когда уже взрослый человек приходит ну, в общем, без базового школьного уровня для того, чтобы пойти и купить витамин D3 там, и так далее, да, помочь себе пережить зиму в Москве. В этом смысле научная грамотность, ее трудно измерять. Вот я почему говорю. Она нормативно вроде бы как растет И вообще все хорошеет в, в, в обществе. Но чем лучше фасадная часть, тем больше интересного всего она находится где-то там. Значит, Я приведу в качестве матчасти четыре книги, которые я выбрал. Это научно-популярные книги. Одна из них, последняя, продается здесь в коридоре, я ее увидел. Поэтому как бы, ну, начать я хотел бы вот с 1841 года. Это одно из классических изданий. Классическая книга, написанная журналистом, о том, какие были а сообщество знаний, скажем так, верования, такие, в те темные, так тоже те годы. Тут приведены некоторые примеры: там алхимии, крестовые походы, дуэли. но ну, из области науки ближе всего здесь магнетизеры. Сейчас, конечно, смешно, наверное, в это верить, да? но тогда были там или медленные отравители, пророчества, сейчас бы мы назвали, наверное, специалисты по социально экономическому прогнозированию, специалисты по экономическим пузырям. И так далее. И тогда считалось в XIX веке, что ими движут два мотива – страх и алчность. И, и теми, кто это развивает, и теми, кто становится их сторонником. То есть люди либо от страха начинают думать о… Может быть, вы помните, был такой страх в 90-е иголки с ВИЧ в кинотеатрах. Ну, кстати, сейчас кто-то кто слышал об этом, да, что вот их там прячут, то ли агенты ЦРУ, значит, то ли, -то, то ли больные, то ли, то ли просто маньяки, ненавистники. И почему были подтверждения? Почему подтверждения были? Потому что такие страхи воспроизводят себя. То есть это, если это работает на уровне, как говорил вторая книга, Пол Риньяр, это французский психиатр, это же умственная эпидемия. И человек склонный к умственной эпидемии, принимает ее на долю эффективном уровне, то есть он буквально становится носителем этой точки зрения. И иногда, как пишет Риньяр, эта книга, кстати, доступна, она передана на русском языке довольно недавно, иногда идет подражание. То есть то, что тебя цепляет, система идей, иногда заставляет тебя ей подражать. Причем бывают подражатели позитивные и негативные. То есть, знаете, как помните, как игра была Казаки-разбойники. Кто-то ведь играет за. А кто хороший? Я не помню. Казаки хорошие, да-да-да, вот кто-то играет за хороших, а всегда ведь есть кто-то, кто играет за плохих. То есть подражание может быть и негативным, это тоже поддержка системы идей. Понимаете, То есть не все в реконструкциях, как мы выяснили недавно, хотят играть именно за Кутузова. Кто-то... Остро сейчас получается. Кто-то хочет из-за Наполеона, или из за немцев играть. Это тоже часть исторической реконструкции. В этом смысле эти движения, эти массовые убеждения не такие безопасные, не такие легкие. Это не просто заблуждение людей. Это групповая динамика, и люди могут делать выводы. Если посмотреть количество людей, вовлеченных в умственную эпидемию Риньяра, ну, например, луна, лунатизм. Сейчас, кажется, непопулярно да, быть лунатиком. Вот я не знаю ни одного друга, который бы признался, что у него проблемы с сомнамбулизмом, что вот он ходит во сне. Согласитесь, да, это как-то ушло. Хотя это, в принципе, психологическая вещь, психиатрическая вещь, должна быть постоянно, константно, должна быть, но не, не так. То есть здесь описываются эпидемии, скорее, психи психологического характера, которые распространяются так же, как заражения, связанные там, с эпидемиологическими заболеваниями. То есть это не внутренние личностное нарушение, это именно заражение. Например, описывается тоже ушедшая от нас вещь, как поклони поклонение могилам, на которых происходит исцеление, то есть специальные великие могилы, на которых и только на которых в определенное время дня или ночи, значит, немощный становится здоровым. Это такое базовое убеждение, скажем, там, конца XIX века. И, в принципе, есть даже список таких могил, он, в интернете его легко найти, то есть места, где происходят чудеса. Сейчас это кажется ушло из городского среднего класса. Но вот э, Майкл Вэлбурн э, в мини-известной работе «Сообщество знания» — это философ, то есть он никаких импирических примеров не проводит, он просто размышляет о том, что э, знание и убеждения — несколько разные вещи. Знания даются в школе, они могут контролироваться. Знание ближе к информации — это сообщение о факте. Ну, например, Луна круглая или Луна состоит из камня, а не из сыра. Это знание. Убеждения — это связанные внутри человека отдельные утверждения, и убеждения труднее поддаются систематизации и контролю. То есть если знания можно классифицировать, то убеждения формируются такими, какими они формируются. Это в каком-то смысле даже непредсказуемый процесс. Убеждения — это многослойная, многослойная вещь, которая связана с порядком поступления к, в человеческий в сознание разного рода фактов из разных систем идей. То есть когда вы начали изучать... Доказать эту медицину, если вы не врач, то, есть, скорее всего, вы пришли к этому ну, где-то, наверное, в институте, может быть, после. Но ну, обычно просто раньше ну, редко болеют, редко ходят к врачам. Когда в вашей жизни появилась впервые возможность обратиться к гомеопату? В каком возрасте? Да, немного, еще еще ну, это не ваш выбор. Нет, нет, ну я думаю, это какой-то должен быть определенный социальный. Там, причем каким-то каналам специальным, потому что это не происходит в поликлинике, да, это через сетевые, контакты. То есть это требует определенного... Вы уже сложились к тому моменту, как вы сложились. И порядок взаимодействия компонентов внутри системы убеждений, вашей религиозности, политичности, ваших стереотипов, мифов, мифов вашего окружения, семейных убеждений, там, вера, что подкова приносят счастье и так далее. И это настолько сложный процесс, что иногда мы наблюдаем парадоксальные сочетания несочетаемых знаний в голове человека. И это нет никакого парадоксальности у человека. Кажется, до меня тоже это звучало да, в вопросе религии. У человека все в порядке. Это вам кажется, что у него должно быть биполярное расстройство, и он должен от напряжения умственного просто сойти с ума? Как же можно одновременно быть физиком-теоретиком, и чтобы у тебя в лаборатории висела бы икона или подкова? Ну как же, ты, ты там в Церне открываешь базон Хиггса и секреты космоса, как же ты можешь считать, что нельзя это делать в там, солнцестоянии какое-нибудь, или предварительно надо там, взять взя взя взя за руки, зажечь свечу. Я сейчас почти ничего не придумал. Если привести вам стереотипы, которые космонавты применяют на Байконуре перед стартом, тут то тоже вы будете, мне кажется, удивлены. Это обычно не показывают в классической хронике, как они идут на автобусе, выходят там и так далее. То есть суеверие и прочие вещи, все это часть человека, от них нельзя избавиться, кроме как специального хирургического вмешательства. Поэтому чем старше человек, тем больше у него убеждений. А если человек вообще находится в области знаний, то там, я имею в виду, в голове что угодно может быть, и оно как-то упорядочилось, оно как-то улеглось, и цепит... Крепко держится друг за друга. То есть попытка заменить у кого-то гомеопатию, компонент, на доказательность встречает проблему не в том, что доводы кажутся неубедительными, а в том, что там это что-то, что было, крепко связывается с другими вещами и их поддерживает. То есть стабильность жизни, предсказуемой жизни часто зависит от того, во что человек убежден. Вот в этом проблема научной коммуникации. Иногда она борется не с чем, с чем хочет бороться. «Паскаль Буае» — это книга человеческих сообществ. Она довольно специфическая, потому что написана когнитивным психологом в общем в популярном форме. Он пытается размышлять о такой называемой «мусорной культуре», то есть когда люди вообще занимаются не тем, чем должны бы заниматься, по идее. Вместо того, чтобы работать в офисе там, и продавать, не знаю, что угодно, а человек свободно того-то время еще и изучает форму земли — плоская или круглая. Зачем ему это надо? Это же не его работа. Он же за это не получает деньги. Это, на самом деле, довольно распространенная вещь. Объясняется по-разному, когнитивно тоже, но мне нравится более простое объяснение. Если у вас есть молоток, чего бы не стукнуть? Если у вас есть интернет, у вас есть способность смотреть YouTube-ролики. Вот с метро вы едете домой 30 минут, и в средний ролик про плоскую землю он длится 20 минут. То есть туда-обратно вы за месяц получите больше, чем за 5 лет обучения. Значит в профильном ВУЗе. Если это есть, почему же не смотреть, думают люди и смотрят. И тогда давайте подумаем, как нам размышлять о паранауке. Значит, я уже сказал, что социологи ну, не любят хейтить, да, то есть ненавидеть их, потому что это нечестно это не в отношении науки. Нельзя объяснять успех науки, потому что наука — это триумф человеческого разума, а не успехи паранауки, потому что они все теории заговора, заговор фармкомпаний и прочее. Это разного рода объяснения. Тогда мы должны триумф науки объяснять как заговор хороших людей, как поиски финансирования для триумфа науки и так далее. И паранауку тогда нужно, по идее, обсуждать как может быть, несовершенство их теорий и так далее. Эта несправедливость, она давно существует, но я предлагаю по-другому к этому зайти. Вот к вопросу о криминализации или декриминализации этих областей постоянно это звучит. Я возьму самый типичный случай, это попытка бороться с экстрасенсами. В данном случае я, как раз, беру эзотерику, исключения, исключение, да? потому что просто были, такие инициативы уже были, они были в Госдуме, они были в областных думах, Одна партия, самая большая в этой стране, довольно долго хотела продвинуть такой закон. И до сих пор выходят хорошие в кавычках новости, что очередную банду экстрасенсов поймали. Самое интересное, мне кажется, в этом вопросе подумать, что будет дальше на суде. Ну понятно, что это какое-то административное, скорее всего, преступление. Я надеюсь, не уголовка же. Как вы думаете, за что их можно судить? Вот, ну, видимо, три варианта, да? Смотрите, просто я не с вами поразмышляю. Вот, смотрите, если за мошенничество, значит, есть как бы правильные экстрасенсы, а эти выдавали себя за неправильных, понимаете, И в этом факт мошенничества. То есть, если бы они были правильными экстрасенсами, то есть на ТНТ бы победили, тогда бы, конечно, какая-то неприменима. Ну, понимаете, вот как можно нас судить за это, если вы это умеете, например, телекинес. Вы умеете это, продаете, вы можете это доказать. В чем проблема? Ну, идите. Проблема номер два, например. Либо вы плохо, плохо телепатировали, ну, ненадлежащего качества, то есть нарушение прав потребителя, да, там тоже, или, например, товар нельзя вам вернуть, услуга оказана не в полном объеме. Я немножко издеваюсь, потому что это правда смешной смешной кейс, почему мы, э -э как мы юридически можем что-то сделать с этим. Или экономическое преступление, то есть они оказали все хорошо, ну и просто чек не было, кассового аппарата не было, например, уходили от налогов. Чаще всего, кстати, именно третья побеждает, потому что это проще доказать. БАДа эксосенсов не регистрировалась, поэтому у них нет ИП или УИП, нет разрешенного вида деятельности, вписанного в разрешение. Поэтому выдавать, выставлять счета на оплату и так далее, они не имели права. То есть за то, что они занимались экзосенсорикой, их в принципе нельзя наказать в юридическом смысле. Потому что если люди к ним пришли и знали, куда они приходят, то люди получили то, что они хотели. Если человек приходит за личностным ростом или покупает услуги йог, йога в качестве тренера персонального, который обещает просветление к шестому сеансу, какие могут претензии к йогу? Сохраняйте чеки до конца просветления. Значит, это, это проблема это не проблема, это скорее констатация нашей беспомощности, потому что общество. То есть мы знаем, что мы должны как бы не любить банду экстрасенсов, даже лингвистически да, банда экстрасенсов, банда, банда физиков-ядерщиков, так не скажешь, да, там в Пущино или в Дубне. Там группа, исследовательская группа, коллектив, коллектив экстрасенсов. То есть чувствовать, да, как язык описания уже нас направляет на хейтерство. То есть Мы не знаем за что, но терпеть их не можем. В принципе, это такой же, такая же ксенофобия, которая тоже распространяется в отношении разных культурных феноменов. Я не пытаюсь сказать, что мы должны их любить или там, призываю к толерантности. Вовсе нет. Я просто предлагаю подумать о причинах нашего к ним отношения и о беспомощности, связанной с тем, что в суде ты не сможешь на самом деле свое хейтерство никак облечь, кроме как, кроме как доказать, что телекинеза нет или телепатии нет. А для того, чтобы доказать, например, что уфологии нет, вам придется ее признать сначала. Вот почему она до сих пор не проверялась научными методами. Потому что начать проверять означает нанести ее на карту. Понимаете, да, в чем проблема? То есть, если вы начнете проверять уфологию, независимо от вашего результата, скажем, эксперимента, придется сделать эту ваковскую специальность спустя пару лет. Разный аспект связан с тем, что мы... Действительно, я имею в виду население, но ученых тоже в той же мере окрашиваем научные убеждения моральными цветами. Мы их подкрашиваем как хорошие или плохие, мы считаем их допустимыми или недопустимыми, добром или злом. И в принципе это неправильно было бы в отношении научного факта, потому что научные факты имеют свойство меняться, потому что научные исследования находятся в процессе, и Земля не всегда была той формой, которая сейчас описана, она по-разному описывалась геометрическим. И в этом смысле, конечно, мораль — это привнесённость, она мешает восприятию, и борьба с паранаукой иногда выглядит как морализаторство. Есть разрыв, еще связанный с тем, что мы имеем правую левую колонку в понимании тех людей, которые являются сторонниками системы идей. Вот левая колонка, ну, я хочу сказать, что она как бы неправильное. Это когда мы считаем, что люди идут в паранауку от недостатка образования, то есть, опять же, примитивно в когнитивном смысле, что у них нет информации, они не могут чего-то получить, и поэтому думают, что. Все как раз, наоборот. Вот, наоборот, именно в правом смысле. У них есть образование, и у них есть здравый смысл. И это достаточно, чтобы начать и знать, где брать информацию и развиваться, и брать эксперименты какие-то, и искать их, сравнивать и так далее. Примитивная культура, ну, в XIX веке так пытались сказать, но, как пишут антропологи, так говорили только про тех, кого не знали. Как только тех, кого описывали примитивные культуры, попадали в города, в европейские города, скажем, с миграцией, да, им переставали приписывать всякое магическое мышление. Ну, раньше считалось, что африканские, скажем, народы движимо магическим мышлением это некоторый архетип. Но так было, пока большое количество мигрантов не оказалось там в Нью-Йорке, и стало понятно, что никакого магического мышления там нет. А есть то же самое, что, что и у нас есть. Значит, уважение к репутации энциклопедии, ну или там, религиозность, которая является всегда предполагается, что это фактор паранауки. Это вовсе не обязательно. Вовсе не обязательно. Вот На примере плоскоземельщиков я уже упомянул, что это люди абсолютно нерелигиозные, даже антирелигиозные. Они атеисты, только можно себе представить. А, отсутствие научной приверженности. Это правда в том смысле, что нет догматизма. Ну, в этом смысле считается, что человек просто находится не в науке, а в другой системе. Таких систем примерно пять. Это религия, мифология, искусство ну, или обыденные стереотипы. И предполагается, что это выбор одного из пяти, и он категорический, либо-либо. Мне кажется, уже понятно, что это вовсе не так, Это люди, во-первых, не исключают права быть сразу во всех системах, во-вторых, быть в системе не означает полностью ее применять. То есть ты берешь из нее синкретические вещи, которые соединяешь каким-то своим образом, и мы точно не можем знать, нет ли сторонников плоской земли, например, среди академиков РАН. Есть, ну, можно предполагать, что, наверное, их там нет, но это предположение, в общем, не основано на понимании, что это живые люди. Значит, недоверие, скепсис распространены в обществе, на самом деле, больше, чем кажется. Поэтому паранаука — это иногда результат некоторого решения, которое человек применяет с помощью собственного недоверия, скепсиса. Вот я обращу внимание на слово «когерентная система», для того, что в науке господствует корреспондентная система доказательности или истинности, когда что-то считается истинным, если оно доказано. Например, там, атом, т.т.т., и дальше он доказан. Обычно он просто нарисован в школе, висит последний нарисованный художником, это считается доказательством атома в школьном образовании. Но я ничего больше не видел, потому что вы видели атом, вспомните, где и когда. Либо телевизор вам показал, либо плакат, или в музее плакат или телевизор. Но тем не менее, корреспондентная теория, она как бы принята, и это верификация. Когерентная теория предполагает, что согласованность фактов друг с другом, то есть готовность принять что-либо, является основанием для большинства людей именно этому принципу следовать, потому что у человека нет возможности проверять. Ему есть возможность соглашаться или не соглашаться, селектировать информацию, поэтому выбирается и остается как убеждение то, что не противоречит ранее принятым убеждениям. Вот поэтому получается, такая система, называют past dependence, когда принятое что-то одно ранее, влечет за собой целую сеть событий, и приход в теорию плоской Земли редко бывает случайным. Обычно это некоторое, это можно даже предсказательную модель построить, то есть когда и после каких факторов вы с большей вероятностью станете этой теорией интересоваться. При довольно высоком уровне IQ, при довольно неплохом базовом уровне физико-инженерного технического образования, не нулевого, гуманитарию как раз труднее стать сторонником плоскоземельщиком. Гуманитарий, он в принципе не является никим сторонником в этой области. Он просто смотрит на авторитеты. И, а если человек закончил МФТИ, то... Уже не нулевая вероятность, что мы найдем его в подвале на собрании плоской земли. Значит, Надо понимать очень быстро, я скажу, что убеждения и идеи, тоже очень разные вещи, идеи этой системы, они независимы от людей, это логические системы, это замкнутые системы. То есть наука, религия, они прекрасны, но это автономные системы, которые развиваются, и живут по своей жизнью, и они антагонисты, да, они воюют друг с другом. А убеждений нет, это конвенции, здравый смысл и принятие всего, что я могу принять. Значит, три фактора, по поводу которого иногда объясняют торжество паранауки. Считается, что людям... Ну, ну демократия — очень сложный, на самом деле, вопрос. Я бы так сказал, что один из факторов — это желание людей иметь альтернативу в области науки. все таки наука претендует на монополию истинности, и наука по себе, сама по себе, научный факт, он не демократичен он крайне недемократичен, он тоталитарен. Дважды два — четыре — это могло вас сейчас оскорбить. Например, сказал белый человек, ну, масса male, там иза э, мог возникнуть. То есть масса разных событий могла бы почувствовать стать ущемленным от научного факта. Вот Нобелевский лауреат один недавно сказал по поводу IQ мужчин и женщин, высказался. Тот самый Нобелевский лауреат, который двойную спираль ДНК открыл, между прочим. Ну вот, хоть ему около 90, но даже ему не позавидую, что дальше произошло. Он считает, что он данные сообщил, уровень оскорбленности аудитории настолько глубокий, что его уже перестали вызывать. Демократия — это очень сильная вещь, иногда люди хотят иметь доступ к любой паранауке, просто потому что начинают видеть, что ее закрывают. Ее закрывают и тем более и создают некоторую дефицитную модель дефицита, то есть ощущение эксклюзивности этого знания, его высокой, так сказать, нужности. О потребностях сейчас нет времени говорить. Значит, тестимония — это способ доказательства. Ну, вот об этом есть как бы, большие исследования, что люди э, трансформируют свои доказательства. То есть, если раньше мне было достаточно выступления кого-то из президиума Уран, ну, скажем, года 70-е, по поводу химии, Например, пестициды — очень хорошая вещь, допустим. Или, там, применяйте в сельском хозяйстве химию. Это было нормально в 70-е годы, чтобы в общем, вся страна потом травила колорадского жука дихлофосом. Я, кто помню, знает, о чем я говорю. Вот. Потом прошло пару лет, как бы, и тестимония сильно поменялась. То есть теперь нам нужны не авторитеты, а нам нужны уже другие способы. Люди хотят разбираться, соучаствовать в этом экспериментальном методе, видеть какие-то элементы экспериментального доказательства. Вот, собственно, последний, последний слайд, нет, 20 секунд, правда. Теория плоской земли. Значит, э, исходя из этого, что это? Это уникальное сообщество знаний. Я вам название сказал слово экзотическое, но ну, просто чтобы. Никто не решил, что я пытаюсь их продвинуть с точки зрения там, физики или саинс. Я вообще не разбираюсь, саинс — это не саинс. Меня интересуют люди, как люди могут в это верить, учитывая, что это не религиозная система. Там нет никакого, ничего святого, ничего сакрального. Там подвергается сомнению любое утверждение. Таких бурных конференций, как в обществе плоской земли, вообще не бывает науки. У нас конференции более спокойные. Воспойте докладчик, два вопроса, все довольны. Там, там, сомневаются во всем, в его данных, просят показать, просят все. И поэтому там очень такая живая, бурная э, ситуация, которая привлекает многих на самом деле, кто чувствует, что в науке этого уже нет, как в институте, нет этого, э, знаете, как вот есть такая критика в адрес, скажем, старой института религии, что нет этой цер церкви воинствующей, где-то пламя, пламя религиозной борьбы. Спокойно сидят все, значит, там, трудовые книжки, ведомости, какая-то такая умиротворенность существует. А есть люди, которые на самом деле хотят возвращения в прошлое, хотят ренессанса, хотят интеллектуальной борьбы, в общем, вдохновения творчества. И поэтому паранаука — это единственный способ, как этим заниматься, не переходя на сторону другой системы идей. Раз уж вы получили высшее образование, и вам уже поздно уйти в религиозную скажем, систему, довольно часто это просто невозможно воспринимается, то придется заниматься плоской землей. Значит, и последний буквально. Я привожу слева список, колоночку разных систем идей, связанных с наукой или около нее. А справа предлагаю, грубо говоря, вам принять решение как обществу что-то полностью запретить, потому что считается социально опасным. Угрожающим там, здоровью, безопасности, нации, эпидемиологическому уровню, там, всему чему угодно к человечеству, или просто запретить, потому что это кощунство, ересь ну, могут быть разные решения. Да? А что там, например, надо поддерживать. Проблема в том, что я здесь намешал как бы хорошее и плохое, в кавычках. Вот. И забавно, как представители разных наук по-разному отвечают на эти вопросы и проявляется такая интуиция человека, то есть система распознавания, да, что-то, например, типа разработка беспилотных грузовиков в России, это очень хорошая новость, считается, это надо прям поддерживать просто колоссальным образом. А вот сторонники ГМО очень тоже интересная реакция разных социальных групп в России на тематику ГМО. Да. Надо ли запретить ГМО там, или сторонников ГМО ограничить. Ну, чтобы вы понимали, например, сторонникам ГМО может отнести, скажем, гельфанда в каком-то смысле, в прямом смысле. То есть это люди, которые говорят, что ГМО безвредно. Надо ли их ограничивать там, в доступе к средствам информации, учитывая, что россияне в целом ГМО ненавидят и не хотят кушать. До конца не понимаю, почему. Ну, в общем, Это к тому, что это очень, очень тонкий и сложный вопрос, где... Система детекции науки и паранауки, она не работает категорическим образом однозначно. Мы сейчас заказали, я заканчиваю вместе с нашими партнерами, из лаба медиа мы сделали паранаучную лабораторную. Наверняка вы принимали участие в научных лабораторных, да, лабо медиа ну, классическая science. А мы попытались поиграть и попросили коллег сделать такую хитрую лабораторную, где вам предлагается алхимия, эфирный ветер, телегония, обожаемая сейчас, гомеопатия, ну, там 12 или 15 разных областей знания, но даются в неожиданных формулировках. В среднем процент правильных ответов где-то около 70. 70. То есть когда алхимия оказывается уже наукой, потому что золото было получено из ртути, I'm sorry, так сказать, надо тогда вернуться к ранее осужденным и сожженным на кострах с некоторым комментарием, что зря. Ну, в общем, процесс живой требует определенного с логического взгляда на эти вещи. Боюсь, что сама, сами ученые не, не в состоянии быть анализаторами, эффективными понимателями того, что они делают, производят в этой области. И мы с интересом смотрим на развитие вот этих сообществ альтернативного знания, как они расширяются, охватывают. Могу сказать, что по плоской земле в России есть признаки, что это очень большие сетевые сообщества. Не самые большие в мире, но стремительно растущие, потому что Россия всегда гордилась космосом. И есть, в общем, два варианта: либо в Роскосмос поддерживать, посмотрите новостную ленту, вы поймете, почему это странный вариант. Либо заниматься вот продвижением этих исследований, за Цалковским идти, за другими исследователями. Буду ответить на вопросы. Вопросы? Так. Галя, давай первый ряд молодому человеку. Чуть не задавал вопрос. Благодарю за лекцию. Подскажите, пожалуйста, а какие же есть варианты выхода, да? То есть вы, по анонсировали, но не озвучили. То есть, какие. Куда можно строить вот этот потенциал, который вы считаете, он обязательный в человеке? В для, для общества, для российского, да? Ну, можем Понимаете, здесь, здесь я постараюсь коротко. Интересы Института Науки, Социального Института Науки и интересы общества могут не совпадать. Они должны не совпадать. Поэтому я думаю, что мы должны говорить об интересах общества прежде всего. Наука, она пусть борется там комиссии и так далее, это ее задача, бороться с любыми, так сказать, врагами. В интересах общества, мне кажется, установить диалог, понять причины, мотивы этих людей, ни в коем случае не отталкивать от э, э, публичной коммуникации те сообщества людей, которые движимы вовсе не желанием нанести вред. Я, это, это может не понравиться науке, я понимаю, я сам там работаю, я, я понимаю, что это... Но это единственный способ, на самом деле, решить вопрос. То есть попытка закрыть, сделать вид, что этого нет, законсервировать, будет иметь самые негативные последствия. Следующий вопрос. Ой, давай молодому человеку в маске опять. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Я хотел спросить, поводу, точнее, возразить по поводу религиозности подобных сообществ, в частности, сообщества подземельщиков. Вы утверждаете, что им не присуща религиозность, и критическое мышление – это их сильная сторона, но при этом я читал их тезисы, смотрел их аргументацию, знаете, довольно часто это выглядит как паранойя, в том плане, что... Например, очевидный тезис, точнее вопрос к обществу плоскоземельщиков, почему в северном полушарии звезды вращаются в одном направлении, а в южном — в другом. С точки зрения классической физики это все запросто объясняется ну, тем, что Земля шарообразная. А Плоскоземельщики начинают утверждать, что над плоской Землей есть сфера из воды, но при этом она не полная, потому что в северном полушарии воды нет, а в южном она есть. Когда их спрашиваешь, почему существует гравитация, они утверждают про постоянное ускорение плоской Земли, но при этом при постоянном ускорении в 9,8 метров в секунду Земля бы достигла скорости света за пару десятков лет. Разве это не присуще религиозным сообществам догмат, который утверждается, подтверждается абсолютно любыми нелогичными средствами? Спасибо. Да, спасибо. Дело в том, что у них в сообществе плоскоземельщиков, в сообществе конечно, американском его основном, ядре, так сказать, у них свои, они как в раннем коммунизме. Это столько, только давно они были единые движения, там первая парочка РСПП, да, съездов, а потом начались отклонения, значит, там меньшевики, большевики, каутские, там и прочие внутренняя полемика это называлась, да, партийная дискуссия. Они начали расслоение. Там выделилось два мощных движения, как бы, Движение основное – это те, кто занимаются не, вне религиозной тематике, они делают лазерные испытания в Калифорнии, они, пыт... они мечтают запустить спутник и правду увидеть хоть раз и так далее. И небольшое движение, которое они всячески пытаются маргинализировать, это сторонники, жесткие сторонники теории заговора, что в основе стоит НАСА, правительство и ряд компаний, продающих глобусы, например. Вот. Собственно, вот то, что вы сказали, что там есть вода и так далее Это, видимо, какое-то одно из направлений которое, ну, Я пока не замечал его как набирающие обороты Дело в том, что Внутри у них очень сильно налажена дискуссия в форумах и в чатах То есть, как только кто-то скажет такую вещь Тут же местные внутренние эксперты его подавят когнитивно И скажут, что ему не по дороге с ними Пусть он идет тогда там в другие области И они очищают себя То есть, они производят оценку, кто true плоскоземельщик, кто нет. И за несколько лет они удалось, им удалось очень сильно оформить основную идею. И она, как я вот могу утверждать, не является религиозной. Flight не главный аппарат, который показывает полеты самолетов. Следующий вопрос. Дай, дай этот молодому человеку в количестве рубашки. Здравствуйте, всем, спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вот как ответ на популяризацию многих фейковых таких вот теорий, да, как плоская земля, например, ну как, по моему мнению, да, такие теории хорошо заходят в массово людям, да. В том числе из-за своей простоты, да? картину мира, где э, плоская Земля как блюдце бы лежит там на трех черепахах, ну, грубо, да, осознать и объять э, массовому потребителю знания гораздо проще, чем там, то, что планеты создавались там из газа и пыли в течение миллионов лет, это гораздо труднее. Э, поэтому они заходят хорошо. И как ответная реакция в среде вот популяризации науки, тоже есть такая тенденция упрощать научные какие-то знания, да, области, для mm -hmm. того, чтобы они стали понятны массовому потребителю. Да? И вот, по вашему мнению, является ли это проблемой? И где вот та грань, где упрощение научного знания для понятности уже превращается в дезинформацию какую-то? Да, спасибо. Сложный вопрос. Во-первых, мне две вещи. Кажется, что ваше вот начало, я бы наоборот все сказал. То есть сейчас именно классическая наука выглядит той теорией по поводу трех, трех слонов и черепахи. Ну, то есть это связано с тривилизацией научного знания в школьном образовании. Поэтому сейчас любой человек знает, что тектонические плиты движутся, но только некоторые знают, что гомеопатия и так далее. Понимаете? То есть сейчас сочетание массового, принятого на веру, потому что это стандарт, ну вот как почистил зубы, да, понял, что тектонические плиты движутся, и пошел на работу предсказуемым. Это является что-то, что начинает кого-то не устраивать, кто хочет дальнейшего развития, кто хочет куда-то стремиться, где не все были. Это один из мотивов. Он довольно чистый. То есть я не говорю, что я описываю все кейсы, но плоскоземельщики довольно альтруистично в своем стремлении что-то узнать. А второе, мне кажется, что упрощение, да, это большая проблема, это колоссальная проблема и, научной, и общественной медицины и науки. Но это разрыв между школой и наукой. Это разрыв между учебником и статьей. Разница, например, мне ясна на примере социологии, и обществознания. То есть те, кто зовет общество обществознание отлично в школе, получают 100 баллов ЕГЭ. С ними сложнее всего приходится в социологии, потому что первое, что нужно им объяснить на первом курсе бакалавриата, что ответы, которые были правильны в мае, в июне, вот в августе, в сентябре уже неправильные. Не то, что они прям ложные, но сам вставка вопросы неправильные, все устарело, и все, все по-другому, все намного сложнее. Это некоторые проблемы массового образования. Это, это жертва, на которую надо идти, чтобы достигать стопроцентного массового образования. И разрыв от, от, от, с наукой возникает колоссальный, потому что наука это живая вещь, находится в зоне всегда неопределенности. Например, там, гравитационные волны да, – хороший пример того, как что-то, что лет 30 существовало в университетах как маргинальная специальность, только на 31-м году существования получило первый эмпирический факт, доказывающий, что то, чем они занимаются, существует. То есть предыдущие 30 лет они существовали как гипотеза, но это нельзя рассказывать школьникам, понимаете, потому что у них другая модель верификации, у них существует только то, что получено в эксперименте. Они не понимают, что сейчас время такое, что эксперимент может быть через 30 лет только после начала существования научной области. Следующий вопрос. А, Галь, вот девушки в первый ряд. Здравствуйте, спасибо за лекцию. И вот вы э, задали вопрос по поводу возможности запрета каких-то э, паранаучных э, явлений, как, например, гомеопатия. У меня есть, возможно, я сейчас абсолютно не права, но у меня есть мысли по этому поводу. Я считаю, что... Э, нужно э, ввести, можно, точнее не нужно, а можно ввести какие-то определенные, например, тесты, если гомеопат утверждает, вот я гомеопат, я могу создать лекарство, которое mm -hmm. действительно будет работать, можно ввести тесты, которые позволят доказать это. Например, ну как в премии Мини гузини Гудини для экстрасенсов, только то же самое для. Я, э, я говорю, сейчас не о каких-то. Извините, что. Немножко так, нескладно говорю, простите. Я говорю сейчас не о каких-то теориях и сообществах, которые придерживаются теории, там, плоской земли, окей, их запрещать не нужно, потому что это запрет на свободу слова, это не очень. Я говорю о том, что может гипотетически принести вред, потому что мы uh -huh. э, периодически сталкиваемся с тем, что вот какой-нибудь там э, человек из небольшого города э, в силу, например, э, плохой работы, Поликлиник начал лечиться какой-нибудь альтернативной медициной и умер, потому что банально да. э, ну, она не работала. И я предлагаю, именно вот для чтобы таких случаев не было, ввести какие-то э, тесты, которые э, конкретно позволят определить, работает этот гомеопат или нет. Вы сами говорили о лояльном отношении к паранаучным дисциплинам. Мы, окей, с крипизумы нам придется, нам придется признать, что возможно, это ну, гипотетически возможно. Но э, чтобы. Точно значит, что это возможно, но докажите нам. И если, например, гомеопат тот же mm -hmm. проходит реальную нормальную проверку, как в премии имени Гарри Гудини, то, пожалуйста, пусть работает. И это, в принципе, первонарственная наука и все такое, но пока он не доказал, что он не может нормально лечить, причем не обязательно даже проводить эксперименты именно с учреждением людей. Задайте вопрос окончательно. Да, Очень извините, да. потому что э -э гомеопатия, она же должна по идее работать не только на лекарственные средства, но в общем, да, вот мы идеи, думаю, понятны. Да, я поэтому, собственно, гомеопатов-то и не брал, не хотел пока мне брать, как-то я все равно вышел. Плоскоземельщиками попроще, от них общественная опасность равна нулю, наверное, вы согласитесь. Хотя, кстати, если не согласитесь, у вас тоже есть право. Например, однажды слышал аргумент, что плоскоземельщики тем виноваты, что разносят в обществе какие-то странные убеждения, как заразу, и могут к детям подходить с ними. Я это слышал сам. Вот. И тогда это уже, понимаете, какая статья, да, это уже пропаганда совершенно летних, плоской земли, ну там от двух до пяти, то есть это как бы уже даже не административка, это как бы шутка, надеюсь, была в зале, хотя человек все равно не шутил совершенно. Есть разные группы граждан, по-разному настроены, с разной степенью агрессии и отношениями. Мы, кстати, не знаем, во что они верят, но, я думаю, там тоже букет довольно богатый. Вопрос в том, что гомеопатия, как пример, конечно, вам удобнее, потому что там общественная опасность яснее. Это либо отказ от медицины, тогда упущенное время и, например, смерть, да, как и другие вещи, там, типа псевдо-онкология, -псевдо псевдо любая псевдомедицина опасна. С другой стороны, все равно я хочу обратить внимание, что это право человека иметь альтернативные доступы к разным источникам лечения. То есть, если это запрещает, понимаете, то это довольно сильный, я так размышляю, довольно сильный удар по, на самом деле, общественным свободам, другое дело, создавать равенство информации, равенство доступа и так далее. Я могу сказать, что гомеопаты больше себя сейчас обижены в этой ситуации, потому что как раз к ним-то в поликлинике невозможно обратиться. Как раз вот онкодиспансер есть в любом регионе России с абсолютной доступностью, онкодиспансер, а вот чтобы мы нашли специалиста по псевдонкологии, надо далеко и долго ехать. И в этом смысле э, ситуация вроде бы на стороне науки, на стороне доказательной медицины, просто в том, насколько далеко мы готовы пойти, чтобы, так сказать, раздавить гидру. Давайте да, уже время просто. Я... Можете после лекции еще подойти отдельно. Давайте последний вопрос вот молодой человек в первом ряду, где там, Оля? Спасибо за лекцию, и если мы посмотрим сейчас на историю науки последние лет сто, мы сталкиваемся с тем, что государство порой ограничивает э, полет научной мысли, там, где, например, мы видим, что недавно в Китае э, смогли поменять гены у человека, сейчас вроде как такого уже делать нельзя. И исходя из этого вопрос, вот конкретно как вы считаете, потому что вопрос, скажем так, для очень долгих дискуссий, э, как именно государство, на что оно должно опираться, что оно что-то запрещает и что-то не запрещает? Это на мораль, это на мнение большинства, например, с большинством понятно, что, наверное, все против ГМО, если мы смотрим на массы, Ну вот как-то оказывается невременно. Отличный вопрос. Я постараюсь, два, две вещи очень коротко я постараюсь, хотя гигантский вопрос у вас. Во-первых, начнем со второго. Государству сложно. Потому что это государство людей, это демократическое и так далее, государство без, без всякого юмора. То есть мнение населения о ГМО является важным принятие политики запрета или там разрешения и так далее. Поскольку население настроено против ГМО, не было варианта как принять закон ограничивающие исследования в области ГМО. Причем проблема? В том, что это передовые исследования, это экономика, которая не использует ГМО-технологию, либо окажется неконкурентоспособной не, не конкурентно в ближайшем будущем, либо начнется там голод и разные последствия. Глобальное изменение климата и так далее приведут к сложнейшим вещам. И государство сейчас опаздывающее в развитии ГМО по причине морально-нравственных запретов, религиозных, консервативных запретов, да, может в будущем оказаться в очень серьезной, уже объективной экономической ситуации, без всяких запретов. И вот начинается баланс. Что же, что же принять непопулярное решение в интересах, грубо говоря, ученых, небольшой группы ученых, или принять решение большинства? Поскольку это демократия, принять решение большинства. В чем проблема? Коммуникация не сработала. Значит, ученые не доработали в том смысле, что их голос не был ясен, не был слышен, и голос противников этой точки зрения был успешнее. Он оказался лучше встроенным в систему мировоззрения, консервативно, так сказать, религиозную систему и так далее. Ненависть там, к картошки из Макдональдса и так далее пересилила доверие как президиум Ран, понимаете, если так грубо сказать. И это означает, что ваша проблема, кто подняли, острейшая. если мы не будем ее обсуждать сейчас, а ставим просто обществу и правительству договариваться, а сами будем стоять в стороне и жаловаться, как мало значит, люди любят науку, получается. Кстати, люди любят науку. В вопросах мнения общественного они любят 80%. Говорят, мы за науку, но ГМО не надо. Понимаете? Второе, второй важный вопрос ⁇ это по поводу редактирования генов. Дело в том, что, может быть, вы не в курсе, но в России как раз недавно принят закон, разрешающий редактирование генов. Это интересно, потому что общество, кажется, совершенно к этому осталось равнодушным, если я правильно понимаю, да? или вы знаете об этом. Модификация генов запрещена, редактирование разрешено. Это лингвистическая игра, юридическая, интересная игра, открывающая возможности. Это разрешено у нас и в США, это запрещено в Евросоюзе и в других странах. Это решение кажется не прошло через наше с вами обсуждение. Я не помню, чтобы граждане стояли с пикетами. Мы за искусных детей, мы против искусных детей. Нельзя вторгаться в замысел Господа и далее. Можно вторгаться, там. хотим лучших детей, массовое производство детей хороших, хотим открыть в Подмосковье. Почему? Фабрики, в этом перспектива именно в этом массовое редактирование, выпуск однозначно качественных, там, не знаю, умных, способных, не болеющих. Ну, такая шутка, но именно поэтому все это и развивается в экономическом бизнес-плане. И то, что это произошло, в отличие от ГМО, это пример того, что общество в данном случае не то что обладает какой-то компетенцией, а просто тихо прошло, мимо прошло. Понимаете, если в вопросе ГМО кто-то зацепил эту тему, остановил придал ей значит, там, колоссальное народное звучание, то в важнейшем вопросе редакти... опыта по редактированию генетики, Криспа, да, общество вообще не имело никакого бурления, так как у нас фактически нет ничего про глобальное изменение климата. Вот россияне вообще не понимают, о чем идет речь. То есть эта тематика она там, вот у нас не поднимается, потому что это довольно логические манипулятивные вещи. Это медийные связи, это связи с группами интересов и так далее. И это, я это подчеркивает, что изучение альтернативных научных, или околонаучных, а может быть паранаучных убеждений, крайне важно, чтобы понимать неожиданные угрозы принятию научной информации, которая может потребоваться. Но общество будет оказываться не готово их принять, потому что давно уже знает, что Земля плоская. Знает на таком уровне, знаете, как все знают, что что? Ну, что-то знают все. Что мозг работает на 2%. Вот кто-то так сказал, там. или что космические волны, дельфины читают космические волны. Я помню, сам такие читал публикации. Это всем известно. Те все интеллигентные люди знают, что инопланетяне давно среди нас просто. Ну и так далее. Да? там да, там наука отказывается их изучать. Это очень важно на самом деле для областей знаний, которые потом с этим встретятся, уже как с оформившимся стереотипом, народным сознанием. Мудрость толпы есть такое выражение в социологии. И это может очень сильно повлиять на политику и будущие науки.